Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу «Статистика и котики» Владимира Савельева. Давно хотел почитать какую-то попроще книгу о статистике. Где-то около 10 лет назад, когда я готовил свою научную работу, я использовал для того, чтобы ознакомиться с основами статистики, книгу «Статистика для чайников». Этого было достаточно для того, чтобы узнать основные эм, статистические параметры, статистические слова и формулы для вычисления тех или иных статистических параметров. И потом, когда я уже вплотную подошел к оформлению своей работы, мне нужна была книга более серьезная, чтобы на нее сослаться в списке литературы. Я использовал книгу Айвазяна про статистику. Это научный труд, который принимается в научных трудах. И по Айвазяну я брал оттуда текст, его текст перерабатывал, скажу так, делал рерайт, чтобы не было плагиата, и э, формулы, на которые я потом ссылался в своей работе, я вставлял из айвазиана и объяснял те параметры, которые у меня получились в исследовании через айвазиана. И этого было достаточно для того, чтобы эту работу приняли. Однако вопрос остался, потому что статистика она такая объемная наука и хотелось бы получить какое-то более простое объяснение всех этих критериев статистических. И я нашел вот такую книгу. Она довольно таки весело оформлена. И что бросается в глаза? Это качество печати и качество бумаги. Я вот сейчас открою на произвольной странице. Она выполнена в цвете внутри, что не часто встретишь в современных книгах ну я разве что если это книги только для детей и я вот сейчас попытаюсь показать толщина бумаги то есть бумага очень качественная белая и она намного толще чем э, лист э, формата нашего а4 который мы обычно используем скорее всего это или 100 грамм на сантиметров в квадрате или 120 грамм. К сожалению, я плохо разбираюсь в типографских вопросах. И, и скажу так, про это я вам не могу сказать. Как только мы открываем эту книгу, я вам сейчас открою на вот раз, и открываем следующее, и мы сразу видим котиков красивых, которые потом будут использоваться на, на дальнейших страницах. И дальше все происходит в таком же духе. То есть, приводится какой-то критерий статистический, и он рассказывается через отношения разных котиков. Котики пушистые, котики сушками, котики одного цвета, другого цвета, котики, которые любят есть, допустим, курицу, или которые любят поточить когти о диван. И вот это все вокруг... В таких вот простых категориях, которые понятны простому человеку, который там никогда, возможно, и не соприкасался со статистикой, рассказывается о статистических критериях и как они связаны с обычными параметрами животных, то есть их величиной, количеством потребленной еды, или сколько они времени поточили когти о диван и так далее. И сейчас я разумно будет сейчас зачитать. Э Содержание, чтобы вы понимали, о чем э, вообще в этой книге идет речь. Объем этого видео, не, конечно, не позволяет мне э, углубляться в какие-то конкретные статистические критерии, но какую-то часть мы все-таки рассмотрим чуть позже. Итак, оглавление. Начинается от автора, потом от партнера издания, потом идет, сейчас скажу точно, сколько... 14 глав. Я зачитаю название. Она идет, смотрите, как э, сделана. Глава состоит из как бы из двух. Название главы состоит из двух частей. Вначале идут "Как выглядят котики" или "Основы описательной статистики". Я не буду читать заголовок, где находится слово "котики", а я буду читать только те заголовки, которые относятся к статистике. Итак, э, глава 1. Основы описательной статистики. Глава 2. Средства визуализации данных. Глава 3. Меры различий для несвязанных выборок. Глава 4. П-уровень значимости. Глава 5. Основы дисперсионного анализа. Глава 6. Многофакторный дисперсионный анализ. Глава 7. Критерий различий для связанных выборок. Глава 8. Дисперсионный анализ с повторными изменениями. Глава 9 основы корреляционного анализа, Глава 10 основы регрессионного анализа. Глава 11 логистическая регрессия и дискриминантный анализ. Глава 12 основы математического моделирования. Глава 13 основы кластерного анализа, Глава 14 основы факторного анализа. Заключение. и далее автор приводит в трех приложениях первое и второе приложение посвящены о суммарно, в первом приложении рассказывается коротко о главном, то есть о всех тех критериях, которые и способах статистической обработки данных, которых мы, которые автор рассмотрел подробно в предыдущих главах, он в приложении коротко рассматривает каждый из них, чтобы напомнить читателю о том, что же он прочитал. А в приложении... Два, он рассказывает о работе в статистических пакетах. Как работать в программах для обработки статистических данных и получения статистических критериев. В приложении 3 он советует литературу и интернет-сайты, что еще посмотреть. И дальше он приводит свои благодарности людям, которые ему помогали. Итак, я не буду подробно рассматривать каждую главу, я скажу только о том, о чем я знал перед тем, как, не только о чем я знал, но и чем я уже пользовался до того, как я прочитал эту книгу. Поскольку я занимался научной работой, то часть из этого материала мне была знакома. Я занимался, если быть совсем уж конкретно, я занимался исследованием реологических свойств пищевых масс, пластичных пищевых масс. Это Тесто, масло-жировые начинки, конфетные массы, кондитерские массы и тому подобное. Итак, что я использовал? Я использовал средства визуализации данных, то есть построение графиков, гистограмм, пай-чартов. Это круговые диаграммы. Далее, я использовал основы корреляционного анализа, чтобы э, удостовериться в том, что в полученных данных есть корреляция между какими-то величинами. Далее, я использовал регрессионный анализ для построения математических моделей течения пищевых масс в каналах формующих инструментов оборудования, макаронных прессов и экструдеров для высокотемпературной экструзии. Далее, я использовал основы математического моделирования. И, собственно, все. Достаточно тяжелые главы – это уровень значимости и критерии различия для связанных выборок. Проходилось по нескольку раз читать эти главы для того, чтобы понять вообще, о чем э, идет речь. Очень много внимания уделяется ранговой статистике. То есть, когда мы не можем получить какие-то значения, допустим, в метрах, в килограммах, в штуках и так далее. Но мы можем оценить ранг, то есть, что-то лучше, а что-то хуже. И присвоить, допустим, нашему наблюдаемому событию, допустим, ранг от единицы до, допустим, десяти. А потом мы можем... Нашу выборку отранжировать по этим рангам, Кажд, каждое из наблюдений. Вот это очень, допустим, мы можем от, от, отранжировать, допустим, по критерию нравится, не нравится. Нравится больше, нравится меньше. Или, допустим, мы можем измерять дождь в миллиметрах осадков, а можем измерять по нашему настроению. То есть, допустим, чем сильнее дождь, тем хуже наше настроение. Ну, так вот, вот это будет измерение настроения, это будет уже э, измерение в рангах, потому что у нас нет прибора, точного физического прибора, чтобы замерить настроение. И у одного человека настроение будет, допустим, когда ливень, оно будет оцениваться в 3 балла по 10-бальной шкале, где 10 это радость большая, а у другого человека это будет 4 балла. А для другого человека, допустим, 3 балла – это не только сильный ливень, но еще и сильный ветер и, допустим, э гром с грозой. Вот это будет 3 балла. Um, то есть, это, э вот эта тема, которую я, можно сказать, да, я это увидел, наверное, здесь во второй раз, потому что, когда я занимался своей научной работой, параллельно со мной научную работу делали технологии пищевого производства. И вот они оценивали органолептические свойства именно по рангам. Допустим, они выпекали кексы, ну скажем, ну например, с разной рецептурой, с добавлением, допустим, инулина с, в замен, допустим, муки, в замен сахара они добавляли инулин. Допустим, в, в, в, в, заменяли сахар, допустим, на 10, на 20, на 30, на 40, на 50 процентов. И в контроле, где сахар был не заменен ину, инулином. И потом они маркировали эти образцы. Эти 6 образцов они маркировали каким-то образом. И давали на пробу. Но при этом, вот здесь, вначале они делали каким образом? Они образцы, то есть от 0 до 6, от 0 до 5, где 0 это нет сахара, а 6, а 5 это половина сахара заменена инулином. Но когда я увидел, что они хотят так сделать, я им посоветовал, чтобы они сделали по-другому. Чтобы они каждый образец пронумеровали случайным числом, например, 12, там 24, или там 31, или там 115 и так далее. Но при этом они себе на бумажке выпишут, какое это число случайное соответствует, а какому образцу. Чтобы человек, который пробует, он не смог привязаться к этой цифре и исследования были более точными. И, соответственно, таким образом, они э, последовали моему совету и, да, соответственно, они провели это исследование, потом опубликовали э, это все в научные издания, э, в изданиях рецензируемых ВАК. Это коротко, соответственно, о книге э, статистика и котики Владимира Савельева, которая безусловно будет полезна всем, кто занимается научными исследованиями, чтобы Впервые познакомиться с статистикой и на каких-то простых примерах узнать, как она работает. Полезно тем, кто занимается анализом данных, сейчас это популярная тема. И, наверное, людям, которые все-таки хотят расширить свой кругозор и приобщиться к математическим методам анализа. Благодарю вас за внимание. Это был обзор книги Владимира Савельева «Статистика и Котики. Благодарю вас за внимание и до новых встреч.